всем привет сегодня сегодня мы попробуем ну я попробую собрать еще одну игру это игра Free, ну цивилизация короче короче он даже есть на русском языке на украинском нету вот так русские правила игры короче нам это не надо Эм, вот репа, я ее выкачиваю. И игра, и игра, я смотрю, система сборки основана на make. Э, на make. Дальше, дальше. автоконов наверное, надо запускать, а потом make файл. Ну, сейчас посмотрим, насколько легко соберется. Тут я вижу, луа скрипты есть. Дальше, я так понял, здесь сама игра непосредственно... По-моему, на языке C написано. Да, вот язык C. Используется SDL. SDL, ну, ну сейчас посмотрим. Посмотрим. Так, вот цивилизация. И давайте... Авто кон кон блин авто фи авто кон блин как он пишется нет там не авто к там конфигура должен кон гу блин конфигура а вот да uh, cannot find install аж чё я наверное а автоген. вон есть авто auto ген во все правильно есть баб скрипт автоген который надо было запустить, э -э он сейчас все сконфигурит и по идее ну да вот идет проверка на всякий о даже китишка где-то мелькнула а, а это для юайки наверное, gtk QT больше равно 52 Короче, короче, make файлы создаются. И на Now, type uh, to compile free. а oh, uh, uh, Короче, что я запустил? Еще раз давайте посмотрим: автоген. Запустил автоген, uh, и все произошло. Ага, это была проверка, какой, какую UI использовать. У меня есть Qt. GTK uh, developer вроде не было установлено, но QT точно. Короче, короче, запускаем make j и 10 у меня тут 12 ядер пусть пусть старается так запустил автоген и запустил mc и сейчас посмотрим если все соберется то очень неплохо очень неплохо и очень прикольно будет а, будет да скриншоты давайте посмотрим что у нас тут со скриншотами Короче, смотрите-ка, это цивилизация Фрицы Ну, есть разные цивилизации Есть цивилизация Я забыл, как его Как его, этого автора Есть его цивилизация А есть еще вот такие подобные, типа фрицы И, и еще какой-то тип есть Но фишка в том, что, как всегда, нужно выиграть А выигрывать цивилизации можно не только военным путем но и дипломатией, культурой и, и, и технологиями, вот. Короче, короче, короче, сейчас все установится и потом, точнее сейчас соберется и продолжим. А пока собирается, я решил запустить системный монитор и посмотреть, действительно ли все ядра заняты. И вы знаете, да. А вот у них скачки происходят, но загрузка есть. То есть, действительно идет типа многопоточной сборки. Многопоточной сборки. Так что, MakeJ10 работает. Надо было поставить 12. Но 12 это уже чересчур. Ладно, пок... ну сборка, смотрите, довольно-таки долго идет. Короче, ставлю на паузу, потом продолжим. Не успел поставить на паузу, как сборка завершилась. И чё мне запускать? Тут нету. А чё такое? Это фри цивилизация Гуи или чу? А где бинари? А где чу? А где как? Эээ, ну, нафиг, Напин, Мейкин, Мейкин. Да, мне всегда нравились эти выводы. Не совсем понятные. Ладно, давайте попробуем запустить. Не, погодьте, есть же клиент. Есть клиент. Не, ну тут. А, вот смотрите Free Save QT. Давайте попробуем. Давайте, фри, fr free. Uh, нет. Creating a new one. Ах ты. Ах, так. Ладно. Сейчас запущу все-таки тогда отсюда. FC GUI. FC. FC GUI. Опачки. Опачки. Ух ты. Запустилось, наверное. Давайте поустановим интерфейс. Я так понимаю, не все привыкли к моим Мы, То это интерфейс. А где разрешение экрана? тема тайлы что-то я не в... не это наверное не те опции э, ну вон не ну графика правильно ж? да елки-палки как на полный экран сделать уже была одна такая игра космическая непонятно как на полный экран э, э, э, э, э. Э, вот так вот, что ли ну давайте так <кания> Старт новой игры. Стартует локальный сервер. А, Что-то не получается. О, круто. Может быть надо под судо запустить. Короче, я попробую еще сделать make install все-таки. Что такое? Не понял. Make же был, а make install... А, надо, наверное, под судо... Ладно, судо. Ой, блин, наставлю всякой ерунды потом фиг почищу. Ну, забудушить, что надо чистить. Ну, хотя, в принципе, все можно почистить. Ладно, смотрите, появилась установленный в установленных сервер QT. Давайте запустим QT. Не то. Давайте попробуем сервер. Опа-ча, это сервер нам не надо twice чё два раза контроль С надо нажать ладно давайте еще раз запущу китишный через так sound интерфейс блин меня смущает что тут нету возможно я не вижу это опции чтобы на полный экран Возможно, она где-то есть, но я ее не вижу. Давайте еще раз стартанем новую игру. Стартует локальный. О, о, все. Надо было установить, либо надо было от имени администратора, короче, запускать. Короче, короче, давайте. Вот, стартанули. И вот наша игра. Есть карта. Есть мой, мой, мой, мой. Этот построим. <кх> Подождите-ка подождите-ка а как мне хату поставить вот так вот хату хату вроде пас по... да да да да да да да поставили или не поставили или нельзя здесь поставить а как ходить все где конец хода ладно а 1950 год вот мой домик а это характеристики все я понял как мне строить я уже забыл я когда-то в цивилизации играл довольно плотно довольно плотно а где тут подождите ка мне надо нет дипломат мне не надо Раз... давайте разведчик мне надо наверное во и разведчик пусть пусть куда-то блин ладно конец хода как как сделать так чтобы а вот, вот он вот двигать вот идем сюда э, идем сюда все конец хода ходы закончились они а смотрите еще... не закончились что такое? Какие-то индейцы, что делать, хорошо, приняли, приняли. Короче, короче, я думаю, все, тупить не буду, потому что играл я очень давно, и, и здесь все совсем по-другому, вот. Но, что мы увидели? Мы увидели то, что м -м, собирается легко. Раз, два, три. Три действия надо. Автоген, дальше Make и вот Make Install я сделал. И все у нас установилось и запустилось. Игра написана на языке C. Используется библиотека SDL ну и в принципе все вот э, исходники вот в клиенте можно посмотреть а в сервере сервера скорее всего просто всю логику искусственного интеллекта обрабатывает а вот UI, юзер-интерфейс вот на китишке можно посмотреть реализации опачки опачки тут c++ еще есть Вот короче игра написана смесь c и c++ ну а на сегодня все. Играйте в цивилизацию, пишите свои игры, пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. Всем спасибо за внимание. Под... Всем пока.